Для тех людей, для которых вот этот поток родной, а мы об этом будем говорить очень подробно, почему так получается, что для некоторых людей это единственная форма настоящей жизни. Вот парный поток – это единственная форма настоящей жизни. Все остальные формы, они являются не настоящими для этого человека. Они ущербные, они неудовлетворительные. Вот есть такие люди, у них базовые программы парного совершенствования, они могут только в паре чувствовать эту жизнь. И другие люди, которые с другими программами, они говорят, ты просто зависимый, чувак. Ты просто попал за лип. Тебе нужно из этого вырываться, и все будешь жить нормально. Он из этого вырывается, у, у него нет зависимости, у него как бы нет тревог, но и жизни нет. Он не чувствует ни запаха, ни вкуса, ни смысла понимает, не понимает жизни. Потому что это его родной поток. Вот есть такие люди, есть разные люди. Вот есть люди-шахматисты. Они начинают в шахматы играть, и их прет. А если вы, вот, допустим, вы или сядете в шахматы играть, вы сразу начнете зевать, вам скучно. Разные есть потоки. И если человек нашел свой поток, это самое главное в жизни. Если вы нашли свой поток, все остальное дело техники. Дальше нужно в нем учиться. В этом потоке что-то преодолевать, что-то осознавать, развиваться, иметь ориентиры, иметь картографию. Но самое главное у вас есть, у вас есть вот этот вот путь. Если вы свой путь не нашли, то какие бы ни были замечательные картографии, знания, которыми следуют миллионы, может быть, поклонников, это все вас не греет, оно вам не очень. И вы в этом не живете Вот. Что такое свой поток? Мы будем с вами на ретрите обладевать практиками выхода на мистический план. Это мы делаем и в онлайне, это мы будем делать и вживую. И мы передадим вам эти ключи, и вы сможете делать это самостоятельно, вы вот слышали, Наташа рассказывала, она делает ежедневно садхану, другие люди делают РД садхану. Но вы должны понимать, зачем, для чего это делается, почему это делается. Если делать ее чисто автоматически, без души, ну, во-первых, она не будет работать. Это уже не будет РД-садхана, это будет какой-то суррогат, это будет вообще непонятно что. Неизвестно оно зачем вам. Да? И это не выведет вас никуда, ни на какой верх. А если РД-поток, поток единства мужской и женской энергии, это ваш поток, и вы делаете РД-садхану, вас это выводит наверх не только в плане, внутренних ваших трансформаций, внутренних переживаний. Но со временем начинает меняться ваша внешняя жизнь, вы становитесь радикально другим человеком, который обретает постепенно обретает новые знания, как жить, новый жизненный путь. И вы можете сменить профессию, вы можете сменить место жительства, вы можете сменить очень многое. Но не потому, что так себе придумали, что так надо сделать, а потому, что у вас возник необходимый внутренний потенциал, который вам это диктует. Он вам говорит, ты должен это изменить, ты должен уходить со своей работы, ты не можешь больше туда ходить, на эту работу. Потому что вы изменились, вы трансформировались настолько, что больше старый, прежний образ жизни вы не можете вести. Если вы находитесь в потоке. То есть этот поток вас постоянно напитывает постоянно запитывает. Как только вы из него вышли, вы чувствуете все, жизнь серая. Она потеряла краски, она потеряла привлекать вообще как-то ну, непонятно, зачем она. Смысл, то, что называется, смысл жизни. Вот что такое ваш родной поток. И очень многие люди, которые встречают свою родную душу, они со временем начинают осознавать, что это их поток. И только тогда, когда они чувствуют вот эти все эти состояния, все эти энергии, только тогда они и живут. И у этих людей есть широко распространенная ошибка. Они считают, некоторые эти люди считают, что могут этот поток, эту энергию как бы к чему угодно применить. Да? То есть вот я взял эту энергию и пошел, и стал слесарем четвертого разряда за счет этой энергии, например. Или там мастер спорта по дзюдо. Очень вряд ли. Человек этой энергией может вдохновлять, и он действительно может стать мастером спорта или бизнесменом за счет этой энергии. Но только тогда, когда он находится в этом потоке. Если же он пытается применить эту энергию там, где этого потока нет, он теряет связь с потоком.